16 апреля. Памятная дата военной истории России. 16 апреля 1945 года. Берлинская операция. Началась Берлинская стратегическая наступательная операция. Битва за Берлин стала кульминацией Великой Отечественной войны. Штурм осуществлялся силами 2 Белорусского фронта маршала Рокоссовского, 1 Белорусского фронта маршала Жукова и 1 Украинского фронта маршала Конева. Уже через 5 дней наши передовые части вышли на северную и юго-восточную окраины Берлина.